Приветствую всех любителей науки. В то время как американские ученые успешно борются с опухолью мозга, изучают стресс устойчивость мужчин, в Японии найдено растение, которому и без солнца хорошо. Подробности далее. Ученые из Людвигского института исследований рака выяснили, что клетки глиобластомы импортируют огромное количество холестерина, чтобы выжить. В нормальных клетках поглощение холестерина останавливается по достижению достаточного уровня холестерина. В клетках глиобластомы этот механизм полностью нарушен. Они похожи на паразитов, крадущих холестерин из мозга и не имеют естественного выключателя. Поэтому ученые создали молекулярное лекарство LXR623, призванное вновь запустить естественный холестериновый процесс в локачественных клетках. Прекращение импорта холестерина вызвало резкую гибель раковых клеток и опухоль значительно уменьшилась. Японские ученые обнаружили новый вид растений, которые не используют фотосинтез и совсем не цветут. Растения назвали Гастродия Курушеминсис по названию острова Курасима в архипелаге Рюйку, где оно было обнаружено ученым Кенджи Суйцугу. Растения микогетеротрофы, не прибегающие к фотосинтезу, получающие необходимые питательные вещества от грибов, на которых паразитируют, давно привлекали внимание ботаников и микологов. Всех их объединяет чрезвычайная редкость и небольшие размеры. Кроме того, выяснилось, что для этого растения характерна клейстагами, при котором оно не цветет, а сама Попыление происходит в закрытых цветках. По мнению группы исследователей из университета Рокфеллера в Нью-Йорке, повышенная стрессоустойчивость мужчин объясняется тем, что в мужском организме присутствует особый белок, который при определенных условиях блокирует работу цепочек мозга, связанных с тревожными состояниями. Изучая цепочки нервных клеток в мозгу самок мышей, ученые обнаружили, что такие же цепочки есть в мозгу самцов. Однако реакция на включение этих нейронных цепочек у самцов была совершенно иной. Самцы просто переставали ощущать тревогу даже после того, как побывали в стрессовой ситуации. Причиной этого был гормон, CRHPB, который данные клетки вырабатывают в стрессовых ситуациях. Именно он блокировал у самцов работу всей цепочки синтеза гормонов стресса. Это были самые нужные новости науки на сегодня. Пока-пока.